Наталья Губачева. Здравствуйте, у меня есть венец безбрачия? Нет. А мужчину своего так не встретила. Стараюсь применять ваши советы. Жить на позитиве. Вам не советы помогут. Вам поможет мой семинар, который называется «Быстрое замужество. Часть вторая". Пройдите его, и вы поймете, в чем первопричина того, что вы до сих пор одна. Приемные детки, детки в семье с точки зрения эзотерики